Я не нахожусь в автосалоне Альтера, друг приобрел автомобиль, менеджер Кирилл не отпускал, все делал хорошо и кофе вкусный. Все получилось здорово. Спасибо салону.